Куда ты наверх, его? Куда наверх? Куда ты наверх, его? Куда наверх? Всем привет, дорогие друзья! Проснулся самый древний вулкан Ялстонский, и это не шутки. Помимо того, что все это было догадки и о том, что НЛО не может разбудить даже древний вулкан, уже стало не шуткой. Множество тайн, которые скрывалось под землей, она начала раскрываться именно через несколько дней назад. Но что на самом деле так напугало людей? Не то, что Елстонский стал просыпаться, а то, что по всему миру стали просыпаться странные необычные вулканы. Помимо того, что они движутся еще не на 100%, они энергию пока что... Выплескивают только на города. Но представьте теперь самое страшное. Все фильмы видели 2012, что был взрыв супервулкана и что стало происходить. Пепел. Лава не так страшна, как пепел. Это химическое вещество, которое поражает легкие и все дыхательные пути. Но суть не в этом, а суть в том, что мы с вами, получается, скоро останемся без кислорода. И что теперь будем делать? Помимо того, что все думают, это шутка, на самом деле вы видите сами необычные кадры, которые засняли не так давно недалеко от США. Этот НЛО как раз необычными щупальцами разбудил этот Ялстонский вулкан. Множество военных даже открыли огонь по нему. Но что? Ничего. Он прокопал целенаправленно и пошла необычная лава. А вот посмотрите второй видеосюжет. Все, наверное, видели этот э, необычный НЛО. Но суть в том, что этот НЛО как раз имеет свою энергию. Помимо того, в Японии он появился в 2019 году. Тогда же у японцев стала происходить аномальная бытовая, может сказать, техника, стала выходить из строя. А все очень просто. Этот объект НЛО целенаправленно издавал необычные волны магнитные, которые множество очевидцев видели, как эти необычные кадры происходили над людьми. Но это еще не все. Помимо того, что было здесь, дорогие друзья, все стало еще хуже. Страшные моменты и множество страшных таких действий от НЛО стали пугать людей. Но что на самом деле может произойти? Давайте мы с вами разберемся. Этот НЛО не просто издавал импульсивные такие радиопомехи, а целенаправленно у множества людей даже была проблема со здоровьем. Оно поражает все... Органы людей, они даже не могут функционировать, если этот НЛО целенаправленно на 100% включить это оружие. Да-да, это оружие, но это шутки шутками, но никто не поверит в такую необычную кадр, кадр, который засняли очевидцы. Но этот НЛО потом появился в России. Что он там забыл? Никто не знает. Ну а теперь самое интересное. Как вы думаете, можно заметить НЛО, который находился в поле. Но ну, случайно засняли парни, которые проезжали на велосипедах. В поле они увидели необычную картину. Они подумали, что это, скорее всего, наверное, дом. Но когда они увидели, что это никакой не дом, а цель, цельный, огромный НЛО находился на земле и, скорее всего, функционировал, посмотрите внимательно, что за объект НЛО. Я объяснить, его также очень тяжело. Это было заснято еще в 2020 году году, в августе. Но что тут самое странное? Этот НЛО ровно пролежал неделю. Множество людей и множество таких необычных кадров было сделано с этим объектом НЛО. Его масштаб был почти как двухэтажный дом. Он лежал на земле, как будто его сбили. Через несколько времени этот объект НЛО исчез. Множество очевидцев видели, как НЛО просто включил какую-то защитную такую невидимую оболочку и исчез. Все подумали, что он просто скрылся и на одном месте. Тогда и пошли люди э, бросать камни и проверить, может, это такая маскировка. Но на самом деле этот НЛО серьезно исчез и куда-то пропал. Никого не видели, ни пришильцы, которые там, скорее всего, находились, они не выходили на контакт. Но правда это или нет, я не могу, дорогие друзья, вам сказать правду. Ну и самый интересный видеосюжет, который, наверное, вас поражает, это НЛО, которые целенаправленно делают так с нашей планеты, который специально разрушают изнутри. Эти НЛО называются по многим другим случаям анти... НЛО, Ну, давайте так назовем, потому что множество таких НЛО они издают необычные электромагнитные волны по земле. Они бьют своими молниями по земле, и земля начинает раздражаться. Такие кадры были сделаны во Франции, в Германии, в Канаде, в США и даже в Китае. Они разлетаются по многим милям, и что вытворяют, вы не поверите. Они делают так, чтобы земля началась тряска, землетрясение по всем... Местам, где и такие объекты были, появлялись разломы, и не маленькие, где-то 600 метров, где-то 800, а где-то даже и 2 километра. Но они уходили вглубь, никто не мерил. В ширину и в длину мы все знаем, что НЛО очень специфически относится к Земле, но и целенаправленно они сейчас делят, делят нашу планету, помимо того, что у нас и так уже разделенная, можно сказать, земля, так они еще целенаправленно ее раздражают, чтобы были множество помех, необычные катастрофы и явления, которые они вытворяют. На правда это или нет, дорогие друзья, я не могу вам рассказать точно. Если вы это видели или слышали, присылайте мне множество видео или фото отчетов, я вам обязательно покажу то, что вы никогда не видели. Но а то, что вы сейчас видите, это не думайте, что это обман или фейк. Это мое субъективное мнение о том, что я могу вам показать и рассказать. Ну а вы, если можете показать что-то интересное, я обязательно, дорогие друзья, посмотрю вместе с вами. Опубликую видеосюжеты, которые вы лично засняли. Но если вам интересно, что будет происходить дальше, то подписывайтесь на мой канал потому что дальше будет еще интересно кто виноват в этой системе мы уже знаем но когда это все закончится я думаю дорогие друзья еще никогда помимо того пока земля не станет в свой можно сказать орбитальный э, сезон который множество людей теряли голову из-за такого момента то иногда все поменяется